Я занимаюсь выборами в этом районе с 2002 года, как вступила в партию, так получилось, да? Начинали мы буквально по-боевому, воевали в судах, потому что ни одного члена можете, с решающим голосом не пропускали. Бембеев стоял просто насмерть. С помощью Теблеева, с помощью суда мы добивались каждым годом потихоньку. Сейчас у нас все участки, как говорится, и даже наблюдатели прям молодцы. Можно сказать, что боевая группа хорошая. Многие работают не, не один год уже, поэтому они в комиссии уже, как говорится, свои люди. Но есть такой нюанс. Может быть, со стороны кажется, что вот он один от оппозиции КПРФ. Возможно, он боится вот этой семьи. Да, комиссии, которые шесть человек давят. Ничего подобного. Люди это проверены. Они иногда, да, приходится им идти на компромисс. Потому что если вначале мы скандалили, воевали, блин, двери открывали ногами, было, честно говоря. Да, я, например, лично, когда не показывали бюллетени, я их просто смакивала вниз. И меня угрожали, что мне лицо закроют. Я говорю, закрывайте, закрывайте. Завтра весь поселок обойду и скажу, вот вы украли голоса. Хотя, может быть, на самом деле этого не было. Такие вещи сейчас уже не проходят. Да, это было вначале. Сейчас надо работать более... Вот правильно подметили. С людьми надо работать. Идти где-то не в голову. Компромисс. И вся работа вот потихоньку меняется. Почему? Я вижу из года в год. Сейчас вот картина меняется. И с, даже в некоторых... Вот 18-19 год, да, у нас... На Цаганомане, на участках, вот, на Волжский, на биостанции, у нас идет прямо с едино 31-34, вот так. Почему? Потому что люди уже начинают правильно голосовать. Но последние вот выборы показали, потому что это был коронавирус. Я сама ходила по дворам на всех участках, да, на трех успела. Люди не открывают двери вообще, не хотят голосовать. А Единая Россия по звонку своих всех подняла, и они говорят, дороже, и они все равно количество выбрали. Остается наша работа, которая вот именно агитатор. Это самое трудное. Почему? Потому что нас мало. Мы еще не столько дел сделали, чтобы заслужить доверие. И еще надо учесть, что до этого глава у нас был очень жестокий. У него даже прозвище было, все люди знают. Благодаря ему я 20 лет без да, работы. Мы и многих он без работы оставил Вообще Архимии. Без ничего, как говорится. Но теперь пришёл новый глава. Мы же у него были, по дому и по группой ходили. Это совсем другой человек. По нему видно, что он идёт на контакт. Поэтому нам, как говорится, надо не борзить, а всё делать в правовом каком-то вот пространстве, что ли. А этому, конечно, надо учиться. Всему Каждый день учиться. Ну, мы такие, пока живые учимся. Вот это учеба, первый раз. Сколько лет я просила, говорю, приезжайте, учите нас. Да, к сожалению, у нас наблюдатели не меняются. Одно лучше, другой приходит. Ну, жизнь, жизнь. Поэтому спасибо вам, что вот первый раз приехали и теперь мы будем знать. Объявляется, что эти ящики для голосования вне избрата участков вам оглашает список, то есть флотная ведомость называется, сколько человек Подало заявление. Подало заявление в письменном виде, и сколько по телефону. Там телефон указан, все указано должно быть. Согласно этой документу, подводится итог, например, 52 человека. 52 человека подводится итог. Бюллетени берется кроме того, что 52 бюллетени, еще 5% на всякий случай. Не больше проголосовали, принесли, поставили. Этот ящик, которого вы привезли с этого, он не должен находиться где-то там. Под столом, за столом, он должен на виду находиться. Так же, как и избирательный урна, должно быть все. Куда mm -hmm. ну, существенно, перед уроком, по наблюдению Это наша ошибка, мы всегда делаем. Кто mm -hmm. выехал, все такое. Если же они будут выезжать раньше времени, установленным законом, значит, это основание для того, чтобы написать жалобу и опротестовать эти действия. Сибирком. Положено два, значит, два часа уезжать А Они же уезжать с утра с этим ящиком и до вечера, до 8 часов. Кто там голосует, как голосует, нам не А Памфилова насчет этих новелл, она так сказала, она полностью поддерживает. Ну и знаете, да, на последовательно все поддерживает, что связано с нарушением, она все отрицает, все остальное. Она, сами видите, она глаза закатит и все. Путин, Путин, все правильно, все это самое. Так что надежды такой нет, нам надо самим сработать. Скандалов таких не надо, только по букве закона. Жалоба есть, написали жалобу, требуйте от председателя комиссии ответ на нее. А то мы напишем, потом ее берем, потом нам, я дважды в этот от коммунистов избирком республиканский, там приходят, конечно, все, и в том числе и наши, приходят и начинают там, на этом совещании говорить нарушения. Спрашиваешь, а что у вас есть, кроме ваших слов? Как, как правило, у них ничего нет, ни видео, ни аудиозаписи. Ни акта, никакого ничего нет. Если документов нет, никакой суд, никакой изберком наших жалоб не удовлетворит. Нужно фактический материал. Звонят отсюда, как хотите делать? Понимаете? Я слышал, женский голос, это Бибееву звонил. и секретарь Влахина. Вот пока их не уберут, нас ради толку не будет. Потому что им доплаты, с ним только разговариваться. Они доплату получаются. Да, они же ветераны в этом деле. Он пейс, они по-старинке все делают. Вот в чем дело. Все единая Россия. Но они люди уже, знаете, их будет трудно заменить. Искать надо будет такого лавка человека. Да? Долго. Они же не готовились и Незаменимых нет, я вот смотрю тоже, пенсионеры. уже 80 лет скоро будет. 75 лет, сколько работать. Дороги сломаны, больница закрыта, все развалено. И все возмущаются. А что у нас так? А что? Потому что каждый свое дело не сделал своевременно. Да, один раз в год. Но надо подходить к этому очень, очень-очень. Но я, я может быть, фанат поэтому да, так говорю, а мне хочется дай людям проголосовать, да. как они хотят. Вот на то. Да, да, да, да, да. Я, дай, я так Рад жить, да, дайте проголосовать. Не они надо на тебя. давить, а да, просто да, вот. Они как, да, еще как получится. Да. Сын где-то работает, дочка там работает и начинает они брожение. Дерет эта школа звонит, она учится например. Ты что да, там? Наша задача, чтобы она немножко рот закрыла и себе в рунии не надо. А дочки да. пригласили в школе? Э, мать, убери оттуда, типа да. такого. А на обед принесла мне. На они летчик там не нанесели. Но вы же помните, на первую школу вообще уже сделал теблей нашего прям со састраха. Он нашел ему родственника здесь, в аномане. И напоил, и все. И мы потеряли первую школу. А так хорошо у нас все шло. И все? Там, со уберут, и... А человек с Астраха не приехал, что-то откуда? Мы его А вы специально тут встали, взяли все да, все, чтобы он все. это... Ну что теперь, будет? это Я теплее это убить, подошло. что ли? Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов. Ну, давайте мы перейдем к нашему к нашим разговору. Ну, первое, хочу вас поблагодарить, что вы пришли на эту встречу. Значит, так, Хочу сказать, что год у нас 2020 закончился. Год, знаете, очень тяжелый. В связи с тем, что у нас пришла такая вот как хамуда, юга хамуда, что она, на всех она влияет там, таким образом, что... Мы, особенно аграрный сектор, потерпел плохие, так сказать, и показатели плохие, но вы знаете, с чем это связано. У нас впервые была такая засуха, была такая засуха которая началась значит, в мае месяце, и в принципе в мае месяце нужно было уже трубить, как говорится, трубы о том, что у нас будут бескормиться. К сожалению, например, получилось так, что руководство республики не сумело вовремя понять вот эту вот большую катастрофу, которая будет у нас в сельском хозяйстве, и, в принципе, письмо, как бы тревоги, было написано в августе месяце, поздно. очень поздно. Поэтому, значит, выделение, значит, средств где-то предела 567 миллионов, ну, по крайней мере, то, что выделено было правительством Российской Федерации, пришло очень поздно. Они пришли в конце ноября месяца, значит, распределили. И вы понимаете, когда, как можно в ноябре месяце вести закупку кормов, когда все уже продали, так сказать, кто хотел продать, так ведь, да? И естественно, конечно, оставили для себя. Для себя, который продает, его в два раза дороже продают. Да. Это же элементарно понятно. Да. Это первый вопрос. И второе. Когда скот уже ослаблен, его хоть как кормить. Да. Вы его уже ничего не сделаете, тем более, если, например, это маточное поголовье, вы знаете, вы понимаете, что случайная компания прошла. Значит, раньше было так. Если, например, смотрели, специалисты, э, имея в виду зоотехники, они смотрели, и говорили, что вот атара например, Манжеева, например, ее не надо сегодня в случайную компанию, потому что она слабая, значит, мы ее всю потеряем. Давайте мы ее оставим и не будем случайно. И так выходили, находили где-то из 10 атар, например, 5-6 атар, которая должна была более крепкой, ее пускали в случайную компанию. То есть выборочно, потому что э, животные были ослаблены. К сожалению, у нас были примеры другие, те частники, значит, кто частник, значит, они продумали все это дело. Многие, значит, не случали ни скот, значит, ни овцу. А вот получилось, в когда мы приехали, значит, пример я привожу, они, получилось так, они в случную компанию пустили 22 тысячи в И вы представляете, на сегодняшний день я сказал, значит, министру сказал, когда было, это, значит, заседание После сессии Народного курала, и мы туда приглашали значит, всех и говорили, хотя они говорят, говорят ну это было вот в ноябре месяце, я говорю, как же вы хотите зиму проводить? Они говорят, мы сейчас закупили карман. Я говорю, ну хорошо, вы в ноябре месяце закупили карман. Значит, а вы понимаете, что случайная кампания уже прошла? То есть вы слабую значит, матку пустили значит, под, этот, под, под случку. Она сегодня крепла, да, вернее, да. вернее крепшая, значит, она идет у вас, говорю, ну еще в ноябре месяце не было скаты. Вы сейчас привезли, ну декабрь, там, февраль. В марте уже охот. Так же ведь, да? Как вы хотите ее там, поддержать? Ну, было бы, например, если могли бы мы скот поесть значит, парным молоком и все остальное, значит, возможно, такие будут. Оттуда. Это понимаю. Но ну, а когда, когда мы увидели, что матку кормят, значит, вот таким вот камышом, значит, какой смысл там вообще? И она, естественно, конечно, дохнет. Но самое главное, вы понимаете, в чем дело? Дохнет же не только вот эти, вот, будем говорить так, государственные, значит, государственных предприятий, сельскохозяйственных предприятий, но падеж идет, значит, участников, да, да, Участников идет? У всех. у всех. То есть участники то, что оставили, они думают, что они пройдут, у них дохнет. То есть у них есть корма, все, но тем не менее, начался, а витаминоз начинается, значит, так, и, и крупный рогат скот падает, значит, так, даже справный крупный рогат скот падает в связи с тем, что в период, когда необходимо было, витамины все нужны были, значит, но не получили. Вот, понимаете, такая ситуация. Вот мы в степи проезжали, в степи лежит, значит, погибший скот. Грязь, просто нет возможности значит, скот выкинуть, значит, такие и в скотомагин. все забиты. Поэтому в этом отношении, конечно, вот то, что в 2020 год в агропромышленном комплексе нанес такой урон, конечно, это есть э, незнание, будем говорить так, да, или же недопонимание, да, вот этого всего, когда надо было вовремя трубить, да, что так. Она принесла вот, вот такие нам, э, не как сказать, Нехорошие, Это значит, халатность Можно и халатно называть, я согласен. У нас что касается, значит, других, но хочу вам сказать, что на 1 декабря 2020 года я получил, значит, отчеты Министерства экономики и развития, где, по которым, значит, вот, выполнение на национальных э, проектов, э, в том числе, значит, э, мы входим, значит, так э, вот в национальные проекты, мы по 10 национальным проектам, значит, вхожи, и по ним, значит, мы... И ведем, значит, вернее, это, как, ну, внедряем значит, объект судьбы. Кроме этого, у нас есть 21 государственный проект Республики Калмыкия. Вот в общей ситуации значит, на 1 декабря у нас было где-то в пределах значит, 70% исполнения. Вот. Где-то есть 68%, где-то есть, значит, Так, ну я примерно говорю, где-то 75% исполнения. То есть это на 1 декабря было. За месяц вы прекрасно понимаете, что исполнить где это как бы нельзя. Значит, из всех э, со соц бытов в объектах в декабре, декабре месяце 2020 -го года, как положено, было, значит, сдан только детский стадик в совхозе Приманович. Остальные объекты, значит, у нас перешли на 21 год значит, и будут пойти под сдачу 2021 года. Вот. Это имеется в виду школы, детские сады, значит, школа, например, в этом, малодербеток она пристройка идет, значит, в декабре месяце они смогли, хотя готовность была высокая, не знаю, там какие-то проблемы начались, по всей видимости, уже она, она перешла. Также, также и школа, значит, в этом как и в селе Троицкого, она тоже переходная, значит. К сожалению, например, полностью не сдан комплекс э, пристройки в городе Городоевковске. Это казачье училище, там тоже пристройка большая. Ну вот. К сожалению, тоже, значит, ее сам комплекс имеет в виду, полностью, он не сдан. Там отдельное может, здание, может, сдали каким-то образом, но, к сожалению, она уже в течение двух лет сдается. Два года еще назад должна, должна была сдаться. К сожалению, вот таким образом у нас Нет. это исполнено. В чем причина, значит? Ну... В принципе, я так думаю, что, естественно, конечно, слабая кадровая политика нашего Теперь руководства в исполнительных органах. На мой взгляд, конечно, значит, ошибки те, которые при расстановке, подборе кадров были, они, естественно, сказываются, например, на итогах работы. Поэтому я считаю, что вопросов очень много, которые необходимы на сегодняшний день значит, исправлять и делать. По нашему о, по нашим островам Заводи. я этот вопрос завозил я этот вопрос выносил на главе так восстановили природный парк там был природный парк да. ага. у нас рядом в области, в черноярском районе два природных парка с этой стороны копнок это тоже парк. в астраханской области да, 51 парк. природный парк в астраханской области а у нас остаток Калмыцкого ханства 7 тысяч гектар никак никто не может, все раздали. Я обращался в главе и потом в Минприродный ходил восстановить природный парк. Природный, замминистра Каминов говорит, да, мы нужна поддержка. Мы всегда за, утеряли большую территорию, 7 тысяч гектаров. Там сейчас 14 или 15 разных точек. Которые нам ничего не дают. Загаживают. Вот недавно, зимой там зимовался скот. Сдох он там. Никто ничего не... Ну, падёшь, падёшь там, кабунь <свят> перегнали, там, там прям ага. туши лежат, коней. Да, вот я ты обращался ты, ты не два не раза вызов, тут вода два под раз обращался к голове в листу а сейчас жду, пока высохнет. Там, куда надо гнать трактор, <свят> э, вывозить. Место, место, как называется. Заложенный. Да. На острове фирме, там, там, там А там скотину пригнали с, с степи. Я говорю, зачем... Сорбы. А, зачем бы туда скотину? Будем? Мне надо скотину спасать. Ну и получилось, как всегда. А обосрали все. А Кадежа, надо брата. срочно восстановить. Это последний остаток холмышского ханства. Если мы это не восстановим, то завтра мы... Останемся, черт знает где. И вот тут я ставлю такой вопрос. По тепловить, произвести перерасчет оплаты за поставляемую воду, так как она не, тре не соответствует требованиям СанПИНА. Вот тут у меня документы. Да. А Роспотребнадзора, что эта вода вообще говно. Да. Она не, она не техническая, она говно. Да, потому что плавучим да, насосом да, все сверху схватывает. Угу. Она не проходит ни... Никакой я фильтрации. Чистый, чистый, чистый, чистый. Прямую, прямая вода. Так, произвести перерасчет по закону за три года. Все. А, э, есть юрист, все. А почему я так иду, говорю. А 25 марта была публикация в, в интернете, газете, да. что прокуратура подняла вопрос, а не ага. Значит, материал можно взять. Пришпандов и к нему ага, дальше двигать. За три года. Да, за три года. Так что, ага. И пересмотреть тарифы, которые они утвердили нам. Там у них, если по старому, я как помню, 250-киловаттные моторы стояли. Ага. И на этот э, расчет делать Надо уточнить. Какие вот сейчас где, да, какие сейчас. Теперь, в связи с прекращением централизованной подачи воды населенные пункты, РМО выделить 5 автоводовозов для населения сельских территорий. Там вода стоит черт знает сколько, а в связи с существующим законом номер 416-354, там, ну, в общем, целый комплекс закон, если прекращена подача воды централизованной, то местные органы власти должны... Подвод, Подвозствовать, подвоз подвоз да. Как вот, Лаганин. Видели же, сколько показывали, там водовозы все бегут, все. а мы что, у нас вот тут... Ага. Воздух берут 600-700 рублей, 600 -700 рублей. Да. А там-то дороже стоит да. Частники, ага Один водовоз только вот за сколько длился Один водовоз дали в есту А должны были 6 водовозов Каждое село дать и снизить плату Видите в чем дело? Установили увековеченную памяти 110-й дивизии 13 ноября а, Я вот тут, а, тут газет не приносил. А, поднимал вопрос уже два года так? И никак не пробьют ага, наших этих вот тут типа бумаги я вам передам. передам ага. Не установят памятник. Они уперлись в коллаборационизм вот этот чертов. Угу. Ага. Откуда кто знает? Кто, кто 110-й колобарционист? Да, да. да. Ну, Штыгашев. Штыгашев. А ну, И вот Обещаем. тут у меня список есть. Уташ вот Борисович сдавал все, с ним согласовано, суд уташ Борисов. А это местные органы власти? Уперлись и все. Едва-едва мы добились. А, уже будет к 26-20 ну, апреля установлен памятник а, Чернобыльцам. Тоже два года бились. Ага. И там самое интересное, если вы историю изучали, а, вы историк, да? Ага. Установили памятник Хану Рыку. Это не Хан Урлюк, это. Погонщик Ребедок, Кипчак, калмыцкий воин, совсем другое имеет формирование. Ага. Давид Никитич Кагулькинов как сказал? Плох тот человек, который язык свой не знает. Но если он не знает свою историю, то он вообще... Ага. о в чем дело. И я доказываю главе, тому главе. Они со мной спорят, что тебе говорит, он мешает, что. 30 36 <связывается> миллионов. Вот. 30 тысяч да, миллионов выложили, выкинули. А, а вот рядом стоит память хану о Мы ага. посмотрели скульптуру а, Васькина. Ага. Ага. Это совсем другая Хан есть хан, воин, он имеет регалии, бердыш, бердыш, там, чего только нет. А это голову. Побольше Вербедов, я его вот в интернете, и фотографии, и все, и все, и письмо там, но никто. Так что вы приехали, пока пожалуйста, если есть возможность, пойдите, сфотографируйте. Там вообще пень-колоду построили, скамейки на проходной части, там уже э, плитка вылазит. А никто не принимал, а кто принимал? Вот. — И там в Агрехии никто не поливает? — Так ее не поливает там. — Её сами хочет, болезнь, да? 30 миллионов вот. угрохали, а толку с этого. — Это что, парк, да? — Да, Природный да. да? да. парк. — Вот парк тут парк. я носил... — В прошлом году сделали, в прошлом уже Сознаем. переделывали. — На сегодня, Геннадий Геннадьевич, вот письмо... — Это по программе. — Ой, у я... подпись есть. Ничего не сделано. — Там посажено 53 дерева, из них половина уже. уже Стой, все. — Уже все, rein. И Вы там должны было Ёлышко газоны сделать, ну газоны, траву посадить. Ну Мы чего только? Ничего не делали. Нет. Ничего нету. Вот в чем дело. Все знают, что я вот таким делом там. Я поливал три года. Последний 22 июля меня какая-то муха укусила и до сих пор вот тут дергается. 30 декабря 2011 года до 1998 года пенсионерам платили безводные. Да, вот я хотел ага. понять, Безводный, какой-то дурак, извини, шо, дурак, а я сам, а, что говорю, дурак. Очень умный человек написал Москву, почему пенсионерам платят два раза безводные. Мы сняли все. Ага, в 2011 году, 30 декабря, постановление номер 1237 установили повышающий коэффициент P с сотрудником правоохранительных органов. Получается, ага, у нас анекдот. Жена работает медичкой, учителем, а он полицейский. Спят под одним отделом, он 30% получает к пенсии, к зарплате, а она 20% безводная и не получает. Да. Вот, да. К зарплате. 20, а на пенсии нет. Видите, в чем дело? Угу. Вот это тоже папку я Хорошо. А, писал я в это, тут есть письма, ага. В народных Урал тут сбор подписей, все, все. И вот так получается, очень интересно. Да. О, и теперь самый тяжелый вопрос. Тут нас, э, есть самый люди. Тут самый был. тяжелый вопрос. А ага. Нет. Вахтовый поселок у нас существует с 1985 -го года, когда строили вестинку водопровод. Волковь ага. играется. А потом Волковь играет. Ну да. То 10 там был? Да ладно, то 4. далеко. Тут Северный групповой, брод, на групповой И на базе ПМК-14 там установили для рабочих в вагончик. Но они там посменно приезжали, ну, потом, когда все развалилось, люди заселили, людей заселили, и сельский совет принял на свой баланс. А, на свой баланс и утвердил, как жилищный фонд. И людей заставили выкупить. Так, Ой. на жили, жилищный фонд установил, все. Но они, это железо... Конечно, а, они конечно. вот эти вагончики относят по болтсеркому учету как инвентарный объект, как кончился стройка, они списываются, уничтожаются а, да, да, и да, стоимость да. относится на стоимость объекта. Но они остались, живут в этих а, приспособленных помещениях и никак вот тут целая кипа да занимается отпиской. Кому только Сейчас там 20 вагончиков. А, три вагончика Сельского совета, и 17 вагончиков э, собственности. И а, его признано, да? Да. И они никак не э, Сельский совет никак не хочет признать а. аварийным. Потому что там, говорят, они обложили. Конечно, обложили. Но это с, э, совсем разные вещи. Обложить и капитальный объект. А Завтра его поднял, он же передвижной, поднял и утащил подвергаются экспертизе те объекты, которые прочно связаны с землей. А этот и несущий а, значение как жилое помещение, а это не жилое помещение, это вахтовый поселок, утвержденный ЦК, постановлением ЦКККПСС в 1978 году, как временно вахтовый. Все, видите, в чем дело? Вот тут почитайте, посмотрите, тут два-три ответа прокуратуру, президента. Нет, нет. А обследование не хотят проводить. А, вот. а как только обслідування про, про, проведут, то они должны бежать туда. Я вот последние два года сам бегаю, ну, в смысле, помогая жильцам проводить в листье экспертизу. Но уже два раза я сдавал документы, сейчас третий раз готовлюсь на документы вещи у местных властей не получается за такую сумму сделать, а, там 30-40 тысяч а, просит, я как человек, старый человек, они знаю, что мне помогают. Они не мне помогают, а народу. народу помогают. Борис Кукенович, например, помогает, да? Да, Борис как а там и Кукаев Кука... Кука... этот Сергей, они на... На... наоборот против. <связывается> <связывается> да.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 Например, спонсоры каналов смогут выбирать тему для следующего выпуска. Также будет доступен уникальный фото или видео контент. У всех спонсоров рядом с ником появится специальный значок и доступ к фирменным стикерам.